Елабуге, Казани и остальных районов Республики Татарстан. По окончанию летнего трудового семестра в сентябре этого года активисты студенческих трудовых отрядов вновь соберутся в бревесники для того, чтобы подвести итоги и поделиться впечатлениями. Осенний слет за кемпинг также состоится при грантах поддержке Министерства по делам молодежи Республики Татарстан. Елизавета Никитина, Айдар Нурмиев, Универньюз.